Хей-йоу! Hey Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм и мы. с вами, как всегда, ваш сантьяго Сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil Village. Если ты приготовил для себя пар вкусных плюх и заварил крип чайше, чух тогда мы. Начинаем. Так, вот мы в прошлый раз остановились вот в этой вот э, лачуге, здесь на фабрике. Нас скинул Хайзенберг с самого верха. Здесь есть решетка, через которую мы можем пройти. Давай посмотрим тогда, сможем ли мы пройти все-таки, али нет. Но что-то мне подсказывает, да, что мы все-таки э, смогли. Смогли, здесь можно убрать вот эту пластину, да, соответственно, пройдя дальше по сюжету игры. Что-то трепетит. А, а, вот а этого а я а знаю, а парня. А вот этого я тебя знаю Не лезь, Титан! Отнял у меня пистолет, однако помимо ты пистолета У меня там стволов кучи. Что еще. тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил Крис, мою да, жену Я убил не Мию Ты жил не с ней Ты жил с Миранной. Что? Что? Она оружие. Она сменила форму и притворилась Мией да, Пули ее, кстати, не убили Я хочу доделать дело не пизди. А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех. А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Да ладно, блядь. Что за хрень происходит? Думал об обратном. Ладно, Итан. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Дай мне тут ключ.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 НИЧЕГО НЕ МОГУ! Ну, очень жестко, конечно. Это не совсем так. Ну вот, посмотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда... Приглядись. Роза! Охренеть! идем туда! Остынь! Мои бойцы не спускаются с в глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку.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 Я что, сейчас поеду на этом, вот этом вот? Оно не взорвется подо мной? Назад пути нет. Да, да да да подождите, мне надо изучить. А, сохраниться, во-первых, в первую очередь нужно сохраниться. Здесь изучим материал. Отряд охотничьи псы. Осмотр фабрики завершен, доказательства связи с организацией не обнаружены. Нам сегодня явно не везет. Мне удалось найти ряд документов с описанием экспериментов Миранды, подтверждающих наши теории. Судя по всему, она заразила себя мутар мута чем-то и приобрела ряд способностей, в частности, Мимикрию. Она управляет своими клетками и может превратиться в любых существ и предметы. Она притворилась Ми и проникла в дом Уинтерсов. Она явно намеревалась похитить розу. Видимо, решила, что будет легче контролировать Розу, находясь в облике ее матери. Наше нападение сорвало ее планы, поэтому она притворилась трупом. Затем она жила в грузовике, убила всех, кто находился внутри и скрылась с Розой. Все пошло не так.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 Вот, видишь, лекарство нашел. А ты говоришь, зря бегаю туда-сюда. Говоришь, зря. Не зря. Я это делаю абсолютно осознанно. Сейчас я прыгну еще на эту штукенцию. Ну все, больше ничего не буду выяснять. А, давай, удерживаем, чтобы забраться. А не... Можно еще было дольше вот это вот придумать? Удержание. Ты, пос... ты видел, сколько нужно было удерживать? Так это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Да уж, давай выбьем клин клином. Теперь мы знаем, что это полимерный металл, и, в принципе, можем Но управлять. Чума. Так, оно ездит, оно ездит, прикинь. Так, вот мы уже здесь, и... Бесконечные патроны. Бесконечные. Вау, вот это прикол. Бензопила. Так, удерживать, приготовить пушку. А -а -а, выстрелить. Пулемет. Пушка, понял защита спаки. А, вот оно, да? Пулемет. Сейчас будет битва не на шутку! Я сейчас наконец-то разгуляюсь-то. Ух, как я разгуляюсь из полимерной пушки. Так, удерживать правую кнопку мыши, а левая выстрелить. А, все, уже надо, да? Орудия недоступно во время перезарядки. Это важная информация. Мы на полигоне. Где? Так, а может быть я уже могу тебя барнуть? О, где он? Куда исчез? Подожди, я вижу красные штуки. Так, я поставил блок. Да-да-да. Так, интересно, интересно, интересно. Пробел же я нажал. А, -а, а Слишком рано отпустил. Вот что, вот в чем дело. Смотри, по частям. Так, это он взорвался, нет? Так, надо ломать, вот, по частям. Вот эти красные пятна, красные пятна, там что-то важное. Легчайше. Смотри. Еще разок. Еще одно говно у него здесь. Так, так, так, так, так, так, так, так. Хорошо. Блин, влага, она не перегревается, пушка это. Отлично, еще один локоть Локоть ему нужно разбомбить Кайф, нога Теперь на ноге И все это снова и снова что ли? Так, так, так, так, так, так Вот там видел что-то Правильно что стреляют, цели вроде верно Отлично Мы взорвали еще одну лампу Локоть да нет, это Изи, что-то Изи. Я думал, он будет жесткий. А видишь, как он рассыпался вообще? Я его все убил, получается, или что? Во как? Да ты что, Сань? Ну ты гиена прям, ты прям. Ой. Так где сзади что ли? Или где она? Не понимаю а он меня всосал в себя а, вот она шестяк творится блин это кайфово ты посмотри что делаю а? да я выстрелил в него я втыку ему его... вот он разбил мою полимерную тачку Суп... и там ползи я всех убил каким-то хер. А, там они закладывают взрывчатку. А мне что надо делать? Куда мне надо стрелять? Понял, я буду, я буду стрелять в голову. Еще разок попал. Замечательно. Хорошо, перезаряжаемся, сейчас настало время перезарядки. Да может быть и есть как бы, посмотрим сейчас на твою тыку, что с ней произойдет. Гори, гори ясно, чтобы что? Не погасла гнида! Минус ты, минус я, мы одна семья. Минус ты, минус я, я, мы с тобой одна семья. Патрон для дровяка, патроны для пистолета, еще какие-то патроны. Да, yeah, снайперские получается, да? Хорошо. Так, это по плану, это задумано, это катсцена. Так, мы вот сейчас... Это что? А, нет, ничего. Это моя полимерная пушка, я на нее могу прыгнуть, сесть, типа, да? Он же не может ее управлять. Да Нет. ты шо, Санчи? Красота какая. Какая игра крутая. Я какая же крутая игра. Убить ее. Мать твою. А да, ты что? Как же вы? жестко меня аж трясет. Да ты что? Кристаллический Газенберг. Металлолом. Ой. Вот это селёнушка. А ты, ты что? Альфа звонит. Давай. Итан, я слышал взрывы. Что там у тебя? Я с Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Да-да-да, окей. Итан. Оу. Роза? Итан. Итан, ответь. Может быть, это Миранда? Меринда? Не. Но... Роза.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 Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Меринда, да? Нет. Меринда. Хватит. Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет. Роза совершенное воплощение, Эвелин. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна. Иди нахуй, ты, сука! А! <связь> Психолог. Успокойся. Понимаю. будет спасена. А, что здесь? помнит а, что всех нас. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь. Не твоя! Ну, где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в Это бабка, это она и была, что ли? Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда! Не прячься! Выйди и сразись! Ой-ой-ой-ой! Не бойся, Итан! Ты умрешь быстро. Мегамицелий будет помнить тебя. Какая красивая обработка. Сердце вырвала. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Минус сердечко, блин. А сердечко бьется, бьется, ждала, не спеша. На мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя, носитель она или нет. А что нам делать? У нас сердца нет, я так-то я я так понял. Мы что, еще что? Кто? Где сердце-то? Я что сейчас... Ну я, как я без сердца так играть буду? Это как... У меня одно... Ну, ну, Капитан, я подтвердил смерть Этана Уинтерса. Мне а -а -а. не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку, я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду, но она выжила.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 Я услышал Миранду, она убила его, и она за это поплатится. Когда же это кончится? Что-то. Курение вредит вашему здоровью? Напоминаю, это же их просто Всё, игра. Это. Три года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Что же это значит? Что же это, мать вашу, значит? Не может быть конец. Мы разберемся. Отряд ждет приказов. Табиса ей значит уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот две цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как старые. Выходим. Ясно. А мне... А я тут зачем? Кто-нибудь подскажешь? Я что здесь делают люди БСА. Не хотите сказать, что у меня здесь делаете, нет? Есть какая-нибудь, может быть, инфа о том, что я тут... а Я теперь за капитаном играю. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Не понял. Мне не подходит, в мне не идет такое. Пять я не в люблю в такое. Хухры -хухры. Шесть. Не понял. Там что-то вообще происходит, какая-то лють. Это дичь полная. Вы че? Как, какой, Ой, за а какого а я спецназа Это кто? внизу все очень плохо. Как ты намерен добираться? И разбились, правильно? Сначала нужно разнести это. Правильно. Прикрою сзади. Давай начнем. Так, ну что мне делать? Картограф. Саня, картограф. Получил достижение. За что? У скопление враждебного биоружия. О, чем. А, у меня крутое какое-то оружие, да? Еще и 300 патронов. Да ты что? Да, нет, тогда мне надо такое, тогда мне такое интересно играть. Это такая. Это такая да, пушка ты, мощ мощная понял. получается. Я так отбуду. Где? Не понял, кто там. Где блювал? Так, идем. Заметил суд на о о, -о, -о, -о, -о, -о. Световая, патроны, патроны. о о, -о, -о, -о. о, -о, -о мне такой надо, блин. Такое буду. Так, вот врата, открываем врата и проходим чуть ближе. Это, Это все, Значит, Это все равна, наверное, грибы. Это Ирина. все грибы. Так, меня тут что начинает, меня что-то начинает атаковать или нет? Это все грибы, ребята. Это все грибы. Эм... О, смотри. Так, умри, умри, умри, умри, умри, Нормально, пойдет. Еще один. Так, пойдет. Блин, да куда же? Охренеть. Вот Мне нравится, что пушка крутая. Типа она реально крутая. Достаточно сильная. Я оставила припасы в одном из домов. Уу-у-у-у-у-у. у у у у Тундра, спасибо. В одном из домов. Здесь, здесь, нет. А, нет, не здесь. Что мне надо? Спасите Розу, убив Миранду. Так, вот там еще вижу зеленый свет. Идем на зеленый свет. Здесь закрыли дорогу. Тогда мы, получается, можем обойти вот так. Нет, так мы не можем обойти. Так было бы слишком просто, да? Подожди, а вот здесь я не могу точно а, пролезть, может быть? Да уж. Пойдем вот сюда, зайдем. Через дом попробуем обойти. А -а. Ну и что, оно того стоило? Расскажите, ребят. Вот ваши... мне нужна помощь. Я тебя вижу. Расскажи 500. вот о своих печ... о ощущениях, впечатлениях. А мне будет снайпер? Мой, помогать! Тихо, блин, да заткнись А Пацаны, а вам что надо-то от меня, а? У меня ничего нет Так, у меня... Зато у меня есть ствуля Ствуля, ствол, похавает свинца, гнида А ты что сидишь? Пошел отсюда вон Так, все, можем зайти сюда теперь, да? И схватить всех боеприпасов. Блин, идеально. Идеально. Идеальный исход событий. Так. Нет, ты вот это положи. Это не, не игрушка. Давай. Блин, мне бы вот в игре реально такой ствол. Он такой кайфовый. Ты что? Так, сейчас вот этих расстреляем. Говорит, держись, босс. Я тебя вижу. Мне за что держаться, если они на меня нападают? Ты где это есть? Вот это вот мой кореш. Где-то там ползает, короче. Ах ты мразь. Перезаряжаюсь. Так, ну к такому я не был готов, к сожалению. Раз, два. Мне снайпер будет прикрывать мой? Или нет? Нет. Ну, в целом, да, я понял. Нахер надо. Зачем делать то, что могу сделать правильно я? А, ладос, до свидос. Я добрался до цели. Большая зараза. Ну, а, просто исчез. Лоб. Отмечаю цель. Принято, босс. А, вот так. Надо зажать, да? Зажимаем, долго сканируем. И. Отлично. Отлично. Есть такое? Перезарядка. А, так вот, как бы, я, я понял. То есть, если бы... Э, э, вот если бы... Если бы... Я сам не додумался мотнуть э, этой херней. А, не, подожди, какой сигнал? Меня тут еще убивать пытаются. Да ты что ты меня грызешь? Что? На? Ага. О, еще стреляет же кто-то, слышишь? Блин, да можно их убить все-таки, нет? Все, давай быстрее. Да ты что это за дерьмо? Я думаю, блин, что за херня? Это просто как одно из оружий. Да, сейчас еще одна волна будет, да? Конечно. А, не все крутые, понял. Смотрите. Да, да ну какое стрелять-то меня тут режут, шпигуют, ты посмотри. Меня убили, что ли? перезапустить Пер... так погоди я сейчас попробую я мотну если чё ну чтобы был, был экши до цели большая зараза так лоба отмечаю цель принято босс а -а -а! отлично и Перезр... Уезжаюсь. Минуко. Туда движется целый род. Так, ну я нашпиговал, по-моему, что-то кого-то, нет? А, или меня тут... А, меня вырезают. А у меня закончилось все. Еще пятеро, говорит, с горы. Так, минус, минус, минус. А, еще, да? Так, я перезарядился. Очень важно вот убить вот этих, потому что... А, наносят, все-таки наносят урон. Нормально, пылесосим. Раз, два, три, четыре, восемь, поехали. Так, перезаряжаем пушку, перезаряжаем пушку, а, выбираем лазер и, как ждая, управляя нашим чем-то, чем-то, нажимаем и стреляем. Все, да Получили. или нет? Хорошо. Есть, Вероятно оно разбито, внизу. разрушено. Отлично, мы движемся дальше. А Движемся дальше, вот тропа, все, нашел. Я нашел, подумал, на, сек Остальные на секундочку подумал, плечи. что я потерял, но, в общем-то, не потерял. Я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Да, то есть здесь тоже что-то было, какая-то плесень? Ну, мы сейчас разберемся, мы сейчас... Что это? А ну как, оно живое? Это мина или нет? Ладно, я разберусь. А-а-а! Да ты что? Вификатор. Это этот, гнида здоровая! Лоба! У меня тут крепкий черт! Нужна твоя помощь! Босс, ты под землёй. Крыша есть страх! Зайшься туда! Хорошо, двигаюсь! Держись и меня! <клужит> Так, ага, выбрать. Жестко, жестко при оказывает жесткий прессинг на меня. О, вколол, ты стимулятор? Я могу хилить себя? Да ты что? Та -та -та Да-да-да-да. Так, так, так, так, так. А как его убить-то, если голову не пробивать? Не пробивается у него. Ой. Хорошо. Я подам сигнал <вус> указателям. <уẽ> да сопрыгни обратно. Я все понял Удерживайте, чтобы отметить цель Надеюсь, мне хватит времени Пожалуйста, пожалуйста, секунда А, но оно еще живое Да какую минутку мне мансовать еще? эту целую минуту надо вокруг него? Понял Понял, блокировал Вроде получилось блокировать кста На спине у него, да, какая-то слабая точка? Да сколько можно? Я, я сейчас Набираюсь, значит, сил И так вмазываю тебе жестко Я сигнализирую тебе Я подаю сигнал Оно меня сейчас убьет Ты промазал? Как ты промазал? Ладно Ладно Я сдерживаю его Пока я терплю Вот этот бы момент Вот было бы здорово В такой моментик попасть и Снова уложить его Вот в спину, да, ему можно маслять Я так Так, мне не, никуда не обойти, да? Пожалуйста, потерпи Пойдет В спину намат, намаслал Я понял, ему насрать абсолютно вообще на все, что здесь происходит. А, или Три подожди, или он, а он, он умер. Все, я а, опять, да трясучка, как же я хорош, а? Что ж ты будешь все делать? Как же жестко, я валю. Я так наваливаю, да ты шо? Ну, давай, забираемся. А, или нам вот сюда. Все, я понял, куда нам. А, перезарядились. Перезарядка. Важна хоть там и одного и патрона не Распорта хватало как бы МИ, решила, что не, не бойся не может быть как может а это мы потом выясним а пока держимся плана Шифтить нельзя Шифтить нельзя отстой Я это огромное его. сердце это мега -мицелий. оно не стреляет не ну не, не пускает кровь когда в него стреляешь очень жаль так же так, и что же мы а будем с этим съем делать? Какова следующая я задача? Обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Покончим. Так, а может, но, быть, все с нами покончат? <laughs> Нашелся мне герой-то, конечно, но... С ножом. Хорош. Заряд Н-2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. Приступаю. Так точно. Ух Блин, жалко Миранду, Итана, да? Я вижу Миранду на месте церемонии. Не приближайся Будь там, пока я не отдам приказ Итана, конечно, жалко Разум В этой игре мы играли был. в прошлой части С, с него в этой Некогда было Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро Да вы гады Надо ты было просто рассказать мне все, все что есть да, Все, как есть, рассказали бы И все, и был бы я жив еще по-прежнему, ну Издевайтесь. Так. Это лаборатория. Миран. Лаборатория. Оп. Что это? С русалочкой нечто. Это что? Это мне надо такое? еще не надо? А, вот. Пациент. Альсина Димитреску. Взаимосвязь с каду. Очень сильная. Функция мозга в норме. Невероятная скорость регенерации. Любые раны заживают за секунду, а ногти мгновенно превращаются в когти. Быстрая регенерация также увеличила размер ее тела. Примещание. Из-за врожденного заболевания крови пациентка должна регулярно питаться кровью и мясом людей, чтобы сохранить регенеративные свойства. Полагаю, при нарушении баланса регенерации возможна бесконтрольная мутация. Так, это Димитреска была. Это кто? Сальватор Маро. С Скаду слабая. Функция мозга, не на удивление, вялая. Каду серьезно изменил его внутренние органы, превратив их, их в некое подобие рыбьих жаброс. И плавательного пузыря. Очередной пациент с аномальным делением клеток. Превращается в огромную рыбу вопреки своей воле. Слишком много дефектов. Неподходящая оболочка для Евы. Это что у нас? О, это я знаю. Хайзенберг, да? Так, да, крайне сильная функция мозга в норме Есть орган, генерирующий электрический ток Как у ската японский, я, Японской нарки Эти органы связаны с нервной системой пациента За счет этого он контролирует движение тока По всему телу и может управлять магнитными Полями, воздействуя на металл Чудесный экземпляр, но тоже не для Евы К сожалению, это Хайзенберг а, Еще Раз, два, три, четвертый Как же было оно а, Это Донна Беневиенто Сильная функция мозга в норме, несмотря на серьезное психическое расстройство Физически она не отличается от людей, но может выделять сигнальное вещество И управлять растениями, зараженными мотоцелленом Кроме того, если человек дахнул пыльцу определенного цветка Донна может вызвать у него галлюцинацию. И при этом она умственно отстала И под... Чего поделила каду между куклами, чтобы управлять ими на расстоянии Неподходящая оболочка для ее, понял Умственно отсталая, значит, у нас была девчонка Так, так, так Изучить Это каду или каду. Они управляют биооружием с помощью этого. Так, ну я это у -у убил. А, что это у нас такое? Это как что-то растет. Это что? Фотокарточка еще одна какая-то непонятная мне. Это что? Это еще одна фотокарточка. Если я правильно понял, это что? Очередная фотокарточка. Здесь бочки, чучки. Так, фотокарточка. Если кому-то что-то известно, буду рад услышать ваши э, рассказы в комментариях. Так, уважаемая Миранда, прошу прощения, что не прибыл к вам лично. Я бы с удовольствием в нём вновь поселил вашу тихую деревушку, но, увы, я очень занят. Впрочем, вы бессмертная дама. Вы сейчас едва ли вспомните бедного студента-медика, умирающего на снегу. Я воскликнул неё открытие, сделанное мной 15 лет назад, когда я жил в вашей деревне.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 Ваши опыты с плесенью не помогли бы мне добиться экспоненциального распространения инфекции. И я решил, что вирус будет более эффективен. Вот почему, моя дорогая, я покинул вас и до сих пор сожалею, что не попрощался.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 Я так понял, что это отсылка к прошлым частям Резидента, то есть, как бы, все было дело в вирусе, а то, откуда это пошло, вот, как бы, ну, мальчик рассказал. А, вот это опыты какие-то, это сама Миря... Миранда, Миринда, да, получается, ты, а, еще одна записка, моя Ева. Прошло сто лет с тех пор, как тебя забрала испанка, тогда я была бессильна, но теперь я воскрешу тебя с помощью мегамицелью. Я испытала реген, реген, церо, регенерационные способности твоей новой оболочки. Я расчленила и оживила ее в чаше гиганта. Регуляторе мегамицелия. Осталось лишь срастить ее с мегамицелия. Наконец пришла пора церемонии. Потеряв тебя, я сходила с ума от горя. Забрела в какую-то пещеру, чтобы умереть. Так сильно я хотела вновь увидеть тебя. Там я нашла его. Мегамицелия случайно. Я коснулась черного вещества, и мой разум переполнил. Знанию. Мегаминцелия расщепляет и иглощает сознание умерших. Я понимал, я поняла, что если он хранит твой разум, я смогу тебя воскресить. Нужна лишь подходящая оболочка. Вернувшись в деревню, я вживила плесни Мегаминцелия в жителей. Это позволило управлять ими и ставить опыты. Я провела эксперименты на сотнях людей, чтобы найти для тебя идеальную оболочку. Я даже попыталась увеличить шансы, создав паразиты под названием Каду. Но, они, но ни один из опытов не дал результатов. Кое-кто, например, Альсина была близка к идеалу, но большинство стало... А большинство стали оборотнем. Я уже, у меня язык заплетается, слишком много текста. Однажды ко мне обратился организация и пообещала помочь. Я дала им образец плесни и твоей ДНК. Они создали Эвелину, что это был провал. Хотя они все так плохо. Благодаря им я узнала о существовании Розы и поняла, что она идеальная оболочка. Мне пытались помешать, но я сумела убедиться... В ее пригодности. Мои опыты, наконец, завершены. Ева, я много лет ждала твоего возвращения. Угу. Нам, вот, мне вот это вот непонятно. Во, нам решили рассказать, поведать историю всей э, игры, да, в одной комнате. В одной комнате за один раз таки. Вот вам, держите, все читайте. А я-то читать, ну, как, не сильно я могу Я читаю, я не, не сильно читал такой, кстати. Так, так. Угу. Ладно, вот и пройдем мы сейчас. Да? Пройдем мы сейчас вот ту комнату какую-то, пещера. О, это Мия, она жива? Наверх. Твою мо! Везероглаза, Ельфа. Еще видишь Миранду? На месте церемонии, пока не чего-то Она жива! Как это хорошо, как О, это чёрт. здорово! Супер. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Супер, нахрен.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 Сделали все, как ты просил! Я не спорила. Лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итанон... Мертв. Это, конечно, да. Я не спас его. Но спасу Розу. Черт, ну идем. Что-то началось. Надо тебя. О, наверняка ритуал дал свои плоды. Что значит Итан мертв? Погиб. Так много смысла, да, в этих словах Итан мертв? Послушай Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет, ты не прав. Я думала, что не придется, но. Ты не понимаешь, он особенный. Она про Итана. Неужели это будет счастливый конец с воссоединением семьи? Будет круто, блин. Так что же, так что же. Итан? Он реально жив, блин, это балдеж. Посмотри его руки. Происходит? Кайф. Но она вырвала ему сердце. как это произошло. Это все тоже Только плесень, плесень есть. или что? Блин, если это будет. Ой, как хорошо! Холодно. Так, все, нам дали управлять. Управлять. Идем. Может быть, у меня тоже какая-то регенерация, не херовая. Сюда попало. И пальцы Холодно. на месте, смотри. Жад, мое тело. Ты такой дурак. Евлина, ты -то тоже -то здесь? А Евлина кто такая? А да, отсылки, наверное, к прошлым частям, ты да? Ты Мертв? А или Эвелина это с Тоже... того дома с прошлого, блин. Миранда. Она... Нет. Я должен. Все точно, да. Евелина, это с прошлой части. Нет, Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. чем ты? Я же могу. Что могу Видишь, Миранда не убила тебя Разве тебе это не кажется странным? Не знаю, как ему он какие-то, но на мне это Мирэнда очень странно заживает Вспомни Три года назад В доме Бейкера Помню, такое проходили. Джек тебя убил. Ты умер там. Ты а, -а, -а да? Это, это невозможно. Бред. Ты не должен по идее тут расхаживать. Ф Ф ]cciones. Хватит удрить а -а -а -а -а -а -а. мне мозги. Ф Ф <л measuring> должен быть мертвым. Пошла ты. Ну тогда кто же я? Я, я, я, я это сделал. Р, Роза, Мия, я. Давай, Эйтон, давай. Я не знаю, что с тобой. Ну давай. Как длинно мясо? Теперь дошло. Ты целиком состоишь из плесени. Так что ты больше не увидишь свою семью. Семью? Семью? Eh? Я, я, должен я должен спасти, спасти дочь, но ты уже мертв мертв я спасу свою дочь. Это, это нереально прошлый этот сюжет, насколько он запутан, насколько он меня поражает То есть тут все, что бы ты ни делал, да, оно, ну, прямо, ну, очень жестко Тут вообще ты пытаешься наперед продумать весь сюжет, у тебя не получается Тебя переигрывают, и ты не понимаешь, что происходит снова и снова Может сейчас что это, где я? И это Итан, это Итан, он воскрес Очнулся, Наконец где я? В моей повозке Ам снился кошмар. А, герцог? А, это Герцог. А, Точняк. Герцог. Но кто же знал, что я вице-миранда? Давно я в отключке? Дополагаю да с рассветом. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда, и... даже подъезжаю. Спасибо. Это на вы совершенно уверен Боюсь, что вы развалитесь. Да. Сердце вырвали у него, он жив. Слово о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа. Приехали. За мной должок. Мистер Уинтерс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Да. Выбора нет. Надо идти. О -о -о -о. Заберите розу у Миранды. Смотри, здесь есть ящик, на котором патроны для пистолета, патроны для дробовика, лекарства. И у меня полный мой боезапас. А, патроны снайперской винтовки, фокусные снаряды. Фугасные снаряды. А, здесь я могу сохраниться. Хотя бы так. Хотя бы Хорошо. так. Подготовились к битве. Хорошо, спасибо, спасибо. герцог. Так, сохранить. Ну что ж, а финальную битву оставим на следующую часть, мои дорогие друзья. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Game. Всем пока у. Waves upon you